всем привет сегодня у нас урок номер 10 по sdl это все все эти уроки взяты вот вот отсюда это не мое это вот какой-то добрый товарищ это все сделал запилил уроки и ему скажите спасибо и лайкните дальше дальше сегодня урок 10 и в этом уроке он называется Color Caching. что это такое? Ну, смотрите, вы знаете, что есть такие картинки, как PNG-шки. У PNG-шек есть такое понятие, как прозрачность, да, то есть какие-то пиксели, которые типа прозрачные, они не рисуются. Но есть еще такое понятие, возможно, вы уже видели, встречали какие-то картиночки, у которых какой-то вот фон непонятный такой цвет. Но, ну, это в спрайтах используется. Но <къем> Когда это где-то рисуется, то вот этого фона нет. Так вот, с помощью SDL, ну, точнее, не то, что с помощью а у SDL есть, у библиотеки SDL, есть возможность четко, четко указать, что вот, вот этот цвет 00 FFFF, вот он, да, вот, вот. Использовать как прозрачный. То есть при отрисовке будет... Следующее. Если мы укажем, что вот этот цвет, он является прозрачным для этой картинки, то он отрисовываться не будет. Соответственно, будет нарисовано все, кроме этого цвета. То есть, вот типа, типа, типа PNG шки <клёх> <клёх> Вот, вот. Ну и давайте, давайте посмотрим на коды. Ну здесь было введен введен такой класс. Для чего введен этот класс текстур? Для того, чтобы была возможность получить уже потом в работе, к примеру, высоту и ширину картинки. Ну, как минимум. да. Ширину и высоту, конечно же, можно получить с помощью дополнительных функций. С помощью дополнительных функций. Но для того, чтобы код был проще, был как раз введен этот класс. Вот он, да? Что здесь есть? Ну, здесь есть конструктор, деструктор, здесь установка рендерера рендерер, да, вот он, это то, куда мы рисуем, то есть это когда мы очищаем экран, делаем очистку и отрисовываем. Вот, соответственно, соответственно здесь есть такая функция от рендера Конечно же, при уже реальном проекте, скорее всего, ее не будет, а будет какой-то класс одиночка объект одиночка. Который будет непосредственно хранить в себе эти рендереры, и мы будем к нему обращаться. Поэтому ну, здесь это такое временное решение в целях образовательных, да, то есть как бы концентрация здесь на другом. Дальше здесь есть функция load from file, освобождение памяти и отрисовка. Отрисовка по указанным координатам. Дальше есть функция Enable, colorK, disable и setColorK. Вот, соответственно, что у нас здесь? У нас а, переменные, которые а, хранят а, R, то есть Read green, green, blue, значение для цвета, который будет типа прозрачным. То есть нам надо будет указывать вот вот это вот. В данном случае у нас 00fff. А, вот, что у нас в реализации этого класса в деструкторе? Понятное дело, освобождение памяти. SetRenderer мы указываем. Устанавливаем переменную до да, этого рендерера. И теперь смотрите при загрузке, то есть нам до загрузки с файла, нам нужно включить Enable Color кей okay, и установить непосредственно это значение да, цвета, который, который типа прозрачен. Теперь смотрите: перед load from файл. Потом вызываем функцию load from file. В данном случае грузится, конечно же, опять png на потому что я не переделывал, но вы можете, по идее, грузить любую картинку. Дальше, дальше. Смотрите, <coughs> вот здесь мы проверяем, включена ли вот эта вот э, прозрачность или нет. И если включена, мы используем функцию SDL_set_colorkey. Вот эта функция как раз таки, с помощью этой функции мы устанавливаем для загруженной картинки, вот мы загружаем Surface, переменная до да, объект типа Surface, и вот для вот, нее мы устанавливаем какой цвет прозрачный. И потом, потом мы с, этого, с этой поверхности, с этого все surface уже делаем текстуру. То есть в данном случае мы рисуем с помощью текстур. Давайте посмотрим на эту функцию в справке. Set color SetColorKey. Используйте эту функцию для того, чтобы установить цвет transparent pixel. Ну, то есть прозрачных пикселей. Соответственно здесь наша поверхность. Здесь флаг, который говорит true ну то есть включить или не включить вот <coughs> ну конечно же, может в принципе можно было и вот этот передать переменную а вот и непосредственно значение цвета да но здесь у in 32 одно значение ну вот вот этот функция она переводит наш три переменные в 8 битных в одну 32-битную вот короче короче вот соответственно новая у нас здесь функция это set color key с помощью которой мы указываем нужный цвет цвет цвет да дальше что у нас тут он еще о чем говорит Ну, это мы уже про проходили в предыдущих уроках sdl map rgb вот и, соответственно, у нас загружается эта текстура. И, и, и, и, и мы присваиваем переменной ширины и высоты, вот, чтобы потом, возможно, нам надо будет знать. Ну и возвращаем. Что мы возвращаем? Мы проверяем значение текстуры. Если не равно ну, то получается true. Да? Значит, у нас получилось успешно загрузить текстуру. Давайте посмотрим на функцию main. Функция main ничего сложного нету. Вот есть функция init, все то же самое, что и в предыдущих уроках. За исключением того, что я для наших переменных, нашего типа, вот этого, да, l-текстур, вот я для них устанавливаю set renderer. То есть идея это не очень хороша, я уже об этом говорил. Для этого лучше хранить объект одиночку. Но на данном этапе это нормально. Так вот, я установил рендерер. Дальше, при загрузке медиа, что я делаю? Я для э, картинки, то есть будут нарисованы перчатки, вот они, да. Я перед загрузкой файла, я говорю, включаю прозрачность и говорю, что прозрачным будет цвет вот такой 0FFFF. F, F, F. Для бэкграунда по умолчанию прозрачность отключена, поэтому я здесь ничего не включаю. Вот. То есть текстуры загружаются. Так, А вот это, кстати, функция походу лишняя. Да, я ее прямо сейчас и выпилю. Она здесь не нужна, и чтобы она не вводила в заблуждение. Это с предыдущего урока, но это классический копипаст. Есть, есть, есть, есть. Дальше. Функция Close, понятное дело, надо освободить. Но даже если мы забудем освободить, при вызове деструктора, все равно функция Free будет вызвана. Функции Free, что мы делаем? Ну, мы освобождаем память, выделенную под текстуру. Вот. И давайте на функцию Main еще посмотрим. Вот здесь у нас идет отрисовка. То есть мы каждому объекту Каждой текстуре говорим рисуйся, рендер, рендер, и указываем координаты. Вот, надеюсь, надеюсь, вы поняли, да? Вот, то есть новая функция это у нас вот set color Cake. Ну и давайте запустим, запустим. И вот у нас все работает. Смотрите, есть бэкграунд, текстура рисуется. И вот это наша. Вот она вот так вот рисуется. Как вы видите, по краям здесь не очень конечно же красиво. И здесь какой то си синенько голубенькое есть. Но это голубенькое. Дело в том, что оно уже немного другого цвета. Давайте перейдем сюда. Я думаю, вот здесь вам видно, да, вот наш вот здесь вот здесь я кликаю вот наш цвет 00 fff а вот здесь вот ближе уже к серому 7 df 4 f4 то есть уже не попадает под этот цвет соответственно вот здесь рисуется если же мы сейчас возьмем и отключим отключим где тут а main и при загрузке медиа я возьму вот так вот и отключу ну по умолчанию значения то как вы видите она нарисуется картиночка вот так вот с этим цветом вот ну надеюсь чего-то нового чего-то нового узнали вот поэтому ставим лайки комментируем подписываемся жмем колокольчик и все такое